Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, британский тяжелый танк 10 уровня Супер Конкверер, карта Студзянки, игрок Зарген 68 Что-то зря мне кажется 260 туда, туда полез, на центр, ну это и видно уже, почти в ангаре одной ногой, вторая уже туда тянется По центру прострелы идут и справа, и слева. Здесь, конечно, очень неприятное пробитие получил. Ой, нет, бабахи на 853. Куда он там умудрился высалить? Неужели вот, да, ну, в башню, он, если только в эту вон планку, больше некуда, ну. Это жестоко <с -2> получать такие. Ну, хотя, не, это не с пробитием. Это... С пробитием было бы, конечно, там еще жестче. Там сколько? Под 2000 среднего урона 1750, что ли? Конь вздохнул, перекрестился Поехал, постреляй-ка я лучше С другой стороны Тут, мне, говорит, ничего не светит Кстати, сюда 4 тяжелых танка ехали Но один как раз 260-й, который на центр ушел И уже слился что БЗ делает? Вот сейчас врубил ускорители. Ну, типа, конь приехал, занял его место. Но он тоже как-то стоит странно. Непонятно вообще, как он тут отыгрывает. Вот. А говорят в тесноте, да не в обиде. А в танках у нас иногда это в обиде. Но особенно вот это вот место, вот здесь вот. На этой карте просто тяжелым танком, особенно медленным. Деваться некуда. Всем приходится сюда на центр ехать. Ну, некоторые, он да, еще на правый фланг едут. Ну, на левой крайне редко. Но вот сейчас, как раз на миникарту посмотрел, надо объект 257 туда отправился. Обычно тяжи вот здесь. Вот собираются с одной стороны, с другой стороны, там вон подальше на рельсах. Если да, видно, там вот союзные три ПТ-шки сидят. У противника примерно такая же картина. Тяжи тут пытаются играть от башни, перестреливаться, ну и там на пт как-то накидывать. Размочили счет, 1-3, тут же 1-4. Пока что для команды складывается все крайне хреново, мягко говоря. А вот так бывает в бою и не знаешь, что делать, куда высунуться, куда пострелять. там на правом фланге вроде противников встречают пока, еще есть там союзники, но что-то мне кажется ненадолго, бабах там уже шотная скоро сольется вот как раз это и происходит с одной стороны конечно на таком орудии играть наверное может быть и крайне весело но учитывая какая у нее броня это такой фугасоприемник что мама не горюй Например, меня только это бы остановило, чтобы прокачивать эту машину. Ну, еще плюс там. Да, очень <с> плохая маскировка. Ну, почти сравнялись. 4-5. Это при том, что счет был 1-4 немного подзатихло. Никто идти вперед не хочет. Ну, бывает, наступает такой момент в бою. Если, да, если не турбослив, то бой может затянуться, особенно на открытой карте. С одной стороны сидят в кустах, с другой стороны сидят в кустах. И вот до первого, у кого нервы не выдержат, кто-то бывает, начинает лететь вперед. В надежде кого-нибудь хотя бы засветить, не то, что уж подомажить. А бывает даже и света сделать не удается. Просто, да, вот так полетел, в ангар отправился. 4-6. Противники потихоньку наступают. По прочности команда там уже, ну, разница уже заметна. Сидим, ждем. Надо ускорить процесс ожидания. Два таких ствола. Даже три, да, там Яга, Бабаха и Т-95. Ну вон там ВЗ крадется. Че, не, не видит? Некогда им обращать на внимание, что там прострела нет. Да, что-то там не сложилось. Я думал сразу, противники лопаться должны от таких залпов. Да, представьте, три ПТшки такие. Ну нет. Ну, вот тут уже с другой стороны тяжи подбирается. Ну правильно, в поле никого не осталось, и противники теперь спокойно могут туда просачиваться. СТ-1 будет первый. Ну что он там? Мнется. Давай уж заезжай на огонек. Да, иногда эта позиция превращается в ловушку, вот как в этой ситуации. Да, со всех сторон там и слева, и справа, и.. Единственное, арты прострелы сюда нету. Вот СТ-1 спокойно выкатывается. БЗ тоже смотрит в другую сторону. Некому пугать СТ-1. Нет пробития. Но там слишком острый угол был, конечно. Такой ромб пробивать СТ-1. Нет, нет, отонковать то можешь. 69. 6-9 Нет, 6-10 Только хотел сказать, что еще есть шансы сравняться Сейчас это 1 если ты берут через ВЗ Вот 8-10 Вот там еще 121 сзади подкатывается Прочность у него, правда, маловато Тут по одному снаряду как раз скинутся ВЗ и коню, ну там Яга постаралась. Коню стрелять не пришлось. Кстати, всего два золотых снаряда у коня осталось. Сейчас посмотрю. Да, всего два золотых. Ну, базовых еще 21 штука. Тем более, там не сказать, что какие-то бронированные противники, но только 277 -ое. Остальные что там? Две бабахи, Шкода, две арты. Все пробиваются вообще на ну, ура еще и фугасами можно такой ситуации можно пожалеть. Что же у меня так мало фугасов? <смех> Всего четыре. Есть пробитие по 277-му. Летит он там вперед. Что, будет базу брать или мин пролетит? Да, со вторым выстрелом здесь как-то хуйня опоздал. Но там опасно Тут тоже вот так выезжать. Там бабаха справа. Вот, пожалуйста, что там делал БЗ? Как-то он еще стоял, так в ту сторону смотрел. Ну, он, может, на 277-го, но ну, подставился под бабах. Фомития. Там еще Шкода начинает настреливать. Ну, только два выстрела дальше успел Супер Конь откатиться здесь за здание. Шкода, Шкода едет. Слышно, летит чемодан. Арта уже поменяла позицию, чтобы у него был сюда прострел. Спереди Шкода, справа Бабаха. Сейчас еще вторая Бабаха подъедет. Они, кстати, я смотрю, взводом играют. Вот она, родимая, летит. Вот сейчас бы фугасиком. А кони как раз что и делает. Заряжает фугас. Есть на 563. А бабаха лоханулась, конечно. Без урона своим фугасом мощным. Ну и тут уже, учитывая долгую перезарядку бабахи, он, по-моему, больше не успеет выстрелить тараном бы его добрать, но опасно выезжать, там вторая бабаха справа да, не успел перезарядиться о, тут арта сама уже приехала фугасы, жалко, закончились тоже без урона какой-то заколдованный конь ему фугасы не наносят урон уже не первый раз Бежит, бежит паразит, готов Не успел Так, опасно, Шкода, один, еще три снаряда Засел там в кустах и не светится И стоять долго тоже, да, арта -то перезаряжается А там, будь здоров, калибр Фугасами по 400 может накидывать Ну тут тоже как-как Как получится Есть Шкода в засвете и готов. Как, как это получилось? Даже, по-моему, конь до конца сводиться не стал. Ну, иногда приходится рисковать, да? Вот сейчас, Шкода, убеги. Кстати, и арта промахнулась. Конь был в поле и не такой уж быстрый, чтобы промахиваться. Стрелять надо наверняка в таких ситуациях. Тем более, я смотрю, арта не промах Уже троих уничтожил Ну и хватит Наигрался Будет седьмым в коллекции уничтожено Кто-то там из союзников пишет Типа базу надо брать Минута 40 на захват Ага, то что сбить могут не вариант Да, арта в принципе тут рядышком оказался не надо голову ломать Просто забирай